Итак, я начинаю переделку старого сайта, который называется jfax.ru И для начала, здрасте, и давайте посмотрим, о чем будет эта серия роликов. Не буду вклиниваться в процесс, читать вам, вы сами отлично читать умеете, умеете пользоваться клавишей пауза, в общем, Будет интересно, потому что будет использовано большое количество аспектов от начала до конца, серьезной доработки, сер несерьезного сайта на примере двух-трех сущностей. Ну вот примерно как-то это все так будет выглядеть. И давайте для начала, наверное, определимся, что нам нужно делать. Итак, я создал небольшой файл, который в формате Markdown. Сюда поместил интересную информацию, которая была указана на слайдах, чтобы ее разместить в репозитории. Ну, а также накидал небольшой план реализации. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю его для просмотра поудобнее. Я надеюсь, вам все видно. Я буду снимать полный экран, чтобы за кадром не осталось ничего скрытого. В общем, так что если будут какие-то промелькивать, ну так сказать, интимные подробности, да, то есть проекта, я прошу вас насудить строго, потому что хочу по максимуму показать все, что, собственно говоря, придется делать. Ну и в общем-то, с чего, собственно говоря, требуется начать. Ну, видимо, тут вот придется закрыть, потому что здесь видно. Ну, во-первых, этот план не от начала до конца, это всего лишь примерный план. Это я накидал себе, чтобы, собственно говоря, не забыть, что вам говорить и что дальше делать. Потому что, когда пишешь видео, обычно забываешь, о чем оно. Вот, и первым делом нужно создать репозиторий... Создание проекта, подготовка его инфраструктуры Ну, наверное, вот в этом видео как раз этим и займемся План, как вы видите, <laughs> будет продолжаться Я буду дописывать сюда В репозитории этот файл выложу и он будет доступен Может быть как отдельная страница, может быть как описание к репозиторию Ну, в общем-то, не важно, как это будет выглядеть Главное, что у вас будет иметь к нему доступ Ну и для начала, я думаю, нужно создать репозиторий Для этого я пойду, собственно, на github.com Пусть будет именно так. И вот так вот. Вот таким вот образом я поступлю. Итак, я буду создавать репозиторий Facts. Он свободен, странно. Пусть он будет публичным. Добавим туда несколько файлов. Я выберу Visual Studio, потому что я буду писать Visual Studio. Во всяком случае, не только Visual Studio, но пока вот так. Лицензия. Ну, знаете, лицензию я выберу MIT лицензия. Она как бы такая самая простая. создаем репозиторий. Итак, репозиторий у нас создан. Теперь мне его нужно клонировать. Я использую SSH подход. Можно использовать HTTPS. Ну, я буду обычно... Я закинул на GitHub свои ключи. В общем, буду через Git. То есть, git буду подключаться через SSH. Ну вот, я уже начинаю путаться. Так, я буду использовать, ну пусть будет fork. Я использую обычно несколько git клиентов, обычно использую git extension, но чаще э, приходится. Сейчас в последнее время все чаще приходится переключаться на новый. Итак, я сейчас склонирую его этот файл. Git project, отлично. Ну, я думаю, что надо посмотреть, что у нас тут есть. Да, это будет прекрасное место. факт отлично, создаем. Итак, у нас есть первый репозиторий. В смысле, у нас есть репозиторий, в нем буквально там несколько файлов. Давайте посмотрим, какие они. И первым делом я, наверное, заберу вот этот файл, который находится на рабочем столе. Так, мне его нужно предварительно закрыть. И, э, знаете, даже не добавлю, а, наверное, открою. Да, так вот сделаю Ctrl-C, закрою, и вот сюда в Redmi MD добавлю вот это самое описание. Очень удобно получилось. Теперь этот файл можно удалить, этот можно сохранить. Вот таким вот образом. Ну, и можно сделать, собственно говоря, первый commit. И это я сделаю вот таким так, давайте я буду описание писать по-русски, чтобы вам было удобно. Потому что у меня привычка писать по-английски. Ну давайте так, первый комит. И мне нужно добавить его в stage, отправить и отправить на сервер. Давайте проверим, что у нас файл прилетел сюда. И теперь у нас есть описание. В общем-то, теперь вы уже можете его смотреть. Я скопирую сейчас этот файл в описание на сайте. На сайте к видео. Вот оно, мое видео. Вот оно, описание. И добавлю сюда список ссылок. Вот эту вот штуку. Отлично, начало положено, дальше что от нас требуется? Ну, судя по нашему плану, теперь нужно создать сам проект и, в общем, приготовить его к работе. Итак, первым делом я в папке, где находятся мои факты, создам еще пару папок. Одна называется src, в которой будут лежать, собственно, source исходники. И вторая папка, ну, я обычно называю ее... Вот, нот, ну, в общем, это всякая всячина, в которую, собственно говоря, там текстовые файлы какие-то могут помещаться, еще какие-то дополнительные файлы в процессе обработки или еще там какие-то картинки, неважно. В общем, всякая всячина, так называемая, она туда пригодится. Ну, и я запускаю, собственно говоря, Visual Studio. Давайте создадим проект. Я создам новый проект. На этот раз это будет... О, как интересно, смотрите, не загрузилось. Загрузилось. Так, это будет веб-приложение, веб application, веб и, в общем, на sp.net core. Сейчас э, я его положу в папку факт. Да, или давайте я его лучше выберу, чтобы я не помню, как ее назвал. Да, вот она, факт, срц. Вот, и э, назову его по образу и подобию, чтобы выделить в отдельный namespace, пусть называется kolabonga И само приложение будет называться, ну давайте назовем его веб, а solution я буду называть без э, суффикса web, чтобы он как бы все в кучу собирал и теперь нужно выбрать, какой проект я буду делать. Соответственно, буду Net5, Netcore, и я буду использовать MVC, то есть Model Viewer Controller. Почему? Если кратенько об этом остановиться, то существует новый подход, который называется Page. То есть он более четко инкомпсулирует подход Request-Response, когда у вас в один Request закладываются все и все инжекты и на выходе, то есть на Респонзе, как бы эта концепция, ну, грубо говоря, очищает вот этот весь текст запроса, и на следующий запрос у вас это все создается заново. Я использую VC, мне этот подход, ну, наверное, более привычен, да, хотя вот этот вот пейдж-подход, он более, наверное, соответствует действительности, когда у вас request, response, э, капсулируется в одном, в одном методе, в одном, собственно говоря, инфраструктурной единице, которая реализована в этом Page так называемом. Я буду использовать MVC, не судите, строго просто так привык. И больше того, я сделаю здесь Individual User Accounts, то есть базу данных пользователей я буду хранить на своем компьютере. Зачем? Ну, во-первых, я не собираюсь сюда вводить большое количество пользователей, а я буду использовать это один, но э, это даст мне возможность подключить э, сторонний так называемый провайдер авторизации, например, Facebook или Google или Microsoft или VK, например, и, в общем-то, упростить вот эту систему входа. Более того, если вдруг я захочу поделиться этим проектом и позвать еще кого-то, там, не знаю, может быть, даже в процессе реализации этого проекта. Ну, в общем-то, welcome, пользователи смогут также зарегистрироваться, и его будет проще, э, так сказать, масштабировать этот проект. Пока остановлюсь на том, что я создам э, просто проект, э, Docker, ну, наверное, нет, Razer Compilation, что это такое? Это позволяет при э, изменении, то есть, страницы, просто вот этой э, SHHTML, то есть Razerovs, без компиляции проекта, запустить его и увидеть изменения. В противном случае вам придется каждый раз компилировать проект. Ну и, наверное, дальше я нажму. Итак, перед нами проект. Давайте я закрою это окошко. Visual Studio сейчас установит Assembly. Я упомяну один раз, что он я использую Resharper вот поэтому некоторые может быть шоткаты или допустим какие-то команды или какие-то менюшки ну вот имейте в виду, что я его использую итак для начала я делаю одну и ту же процедуру обычно я удаляю EIS, потому что он привязан к платформе Windows а я изначально хочу сделать проект, который должен быть кроссплатформенным поэтому вот я просто так делаю, но вы в принципе можете использовать EIS это ваши собственно говоря проблемы полового созревания, если хотите в общем, я называю Castrel этот проект, у меня будет запускать, он будет работать на HTTP, пусть будет 5000 порт Ну, наверное, наверное, не 5000, давайте я сделаю 7004 Не знаю, просто вот 7004 и все, 7003 Но. Просто много проектов, которые создаются у меня, они обычно используют пятитысячный порт, я его забываю обычно, и, в общем, пусть будет так вот как есть, я сейчас запущу проект, посмотрю, что он работает. Итак, проект запустился, Welcome, у нас есть регистрация, в общем, пару-тройку кнопок, которые вводят по страницам, и с этим как бы все понятно, давайте посмотрим, что у нас здесь Создалось. Итак, у нас есть здесь контроллер, здесь уже логер есть. И э, есть папка Data, здесь Application DB Context, который уже, собственно говоря, готов к наполнению. Но перед тем, как приступить к созданию сущностей, э, собственно говоря, у нас по плану давайте я открою и покажу его. И, Собственно говоря, даже не столько вам, сколько себе. Ctrl-O. Э, у нас здесь есть проект, который называется э, Facts. Вот он, и здесь у нас есть readme, чтобы всегда был перед глазами. Итак, первое дело, мы уже создали, нет, вот оно, регистрация на GitHub и создание проекта, настройка логирования. Значит дальше мы будем делать именно настройку логирования, я предлагаю использовать серию log, мне он больше нравится, раньше все время сидел на log 4 net, ну и в общем, для того, чтобы нового настроить, нужно установить Dependency, нужно установить зависимости, так, это давайте позакрываем, с этим будем разбираться позже. так что такое Unlock? Unlock система логирования, которая реализует, имплементирует, так сказать, интерфейс, как это называется, iLogger. Дело в том, что в самом ASP.NET Core это логирование, сделано очень скудно сам microsoft предла предлагает использовать сторонние потому что э, то что реализовано внутри фреймворка, ну на самом деле сделан там для простоты чтобы можно было быстро начать про проект и э, здесь я пишу сериалок отлично вот у меня уже тут подсветка но ну, значит что какие варианты вообще сериалок может писать в разные файлы э, в разные то есть, может писать в лог файлы, может отправлять в Application Insight, может отправлять, допустим, в другие системы логирования, может в консоль, может в дебаг, может еще. В общем, сорсов у него на самом деле много, вот вы их на собственно говоря видите. Итак, я, во-первых, ставлю лог э, в ASP.NET Core, чтобы он интегрировать его в систему. Дальше мне нужно, ну, насчет логирования в файл, не знаю, давайте пока мне это не нужно, я это делать не буду, просто подключим его, чтобы он заработал. И первым делом нужно найти, э, как это делается. Так, ну, во-первых, у нас здесь много лишнего, давайте это почистим. И э, установка серии лога, ну, в общем-то, давайте воспользуемся системой, которая называется Google. Здесь напишем серии лога. CiriLock тоже неплохо uh, ASP.NET Core В общем, не нужно держать все в голове Вот, мне оказывается уже здесь что-то есть Наверняка уже все придумали за нас Нужно пользоваться плодами и трудами других людей Итак, что здесь написано в официальной документации Нужно создать логер, запустить строение хоста и высводить его потом по завершению Ну, в общем, давайте это и сделаем Я не буду мудрствовать лукаво Сделаю это вот таким вот способом Вот это вот заберу, подставлю вот сюда Она уже здесь есть И мне нужно теперь зависимости подставить ну в общем после установки серелога это не составило большого труда и единственное что здесь у нас есть uh, int возвращает mine ну давайте сделаем не void а int и так можно сказать почти все кроме того что нужно теперь вот здесь подключить еще серелог и это делается вот таким вот образом те комментарии беру для красоты в общем, давайте запустим теперь приложение. Теперь в консоли у нас должно быть очень все красиво. Как вы видите, это несложно. Ну и вот раскраска появилась, боевая, так сказать. Более подробно видно, что было произведено, в какие моменты времени, в том числе, и в каком этом level, так называемом уровне инфо, да, баг или ворнинг. Очень удобно, мне кажется, это читабельно. Особенно главное, что циферки показываются очень интересной. Ну, например, если я нажму f5, переключусь обратно. Вот. Мой, моя страница выполнена за 14 миллисекунд. Это как бы похвально. Итак, вторую задачу из э, предстоящих перед нами мы сделали. Э, реализация входа и выхода на сайт. Но ну, давайте для начала посмотрим, что она работает для этого давайте для начала запустим проект хотя нет, для начала нужно сделать следующее нужно посмотреть куда у нас так, давайте сделаем таким образом ну, куда у нас будет ходить база данных то есть строку подключения указать у меня настроена сейчас на localdb мне этого не нужно у меня есть докер в котором крутится собственно говоря, SQL-сервер вот он. И он у меня находится по адресу. Так, inspect localhost 44.33. Копировать, свернуть. И я здесь установлю. На самом деле он может быть у вас в докере, может быть установлен в систему. Почему в докере? Потому что обновлять его гораздо проще потому что деинсталлировать SQL сервер, ну, практически невозможно. Нужно просто в Windows переставлять. А если у вас в докере, то вы имидж убираете, ставите новый и окей. Ну, название базы данных я, наверное, оставлю вот такое. Факт. DB. Так, вот это вот мне точно не нужно. Это подставляется автоматически Trusted, Connected нет, она у меня тоже работать не будет потому что у меня опять же Docker и у меня здесь есть такая специальная Упс, прошу прощения где он вот такая подсказка которая говорит кто у меня пользователь и какой у него пароль user id равен sa точка запятой пароль равен вот такой. Это моя локальная база. В принципе, мне этого достаточно. Далее, смотрите, у меня есть э, development JSON, и в общем-то он предполагает какие-то подмену параметров. То есть, если у меня их будет несколько, я могу это сделать. Но, э, в общем, я могу сделать подмену параметров при публикации в зависимости от того, на каком, э, в какой конфигурации загружен мой проект: production или develop. Ну, пока я этот develop подставлю, но я как-то в одном из видео показывал, как настроить работу через вот этот вот launch settings, когда здесь можно подставлять нужные вам параметры, и это, собственно говоря, будет работать более продуктивно, если вы будете использовать DICD, то есть CI, CI Continuous Integration и Deployment Integration, то есть в общем, заговорился я уже. Давайте дальше. Я уже просто хочу запустить и проверить, что у меня создастся база данных. Для этого я открою DataGrip. Вы можете использовать SQL Management Studio или еще какой-нибудь, на самом деле, клиентов для работы с базами данных, в частности, особенно SQL Server, MS SQL Server. Их очень много. И у меня здесь надо проверить, что у меня есть вот Docker. Это Docker... У меня сейчас содержит одну базу данных. Я так надеюсь, их тут еще даже несколько. Так, э, да, базы у меня нету. Это чудно. И, э, в общем, сейчас я запущу приложение. Сделаю логин. И моя база данных должна создаться. Хотя, давайте я остановлю эту штуку и покажу, как это можно сделать по-другому. Если открыть Package Management Console, то можно написать, в общем-то, Update Database. Нажать Enter. И, как вы видите, проект сейчас соберется и напишет ОК. OK. То есть в данный момент он не просто соберет проект, ну и создаст базу данных где-то на канале есть видео, которое мне показывал, как управлять миграциями, собственно говоря, создание и удаление базы данных. А вот, собственно говоря, чего я и говорил. А, сейчас у нас здесь ошибка, не может установиться подключение, потому что я забыл указать localhost и, собственно говоря, порт. Потому что, вернее, не забыл, а указал неправильно. Здесь нужно поставить запятую. Ну вот, я сам себя проверил, нажмем Enter. Теперь база создастся. И мы, в принципе, вот в это вот в консоли сейчас увидим, как это будет создаваться. Ага, то есть мы уже все увидели, якобы. Ну, прошу прощения, фокус не удался. Итак, открываем базу данных, нажимаем обновить. У нас здесь теперь появился... Нет, еще. Вот, вот только появилась база данных. И у нас здесь схема DBO. Сейчас она подгрузится. И как вы понимаете, вот эти вот таблицы. Вот это создал Entity Framework, чтобы хранить Time History. А эти таблицы создал sp.net Core Identity, в котором, собственно говоря, и будут храниться пользователи, их роли, их логины и все такое, и клаймы в том числе. Надо сказать, что роли это предыдущая модель реализации, вот ролевой модели, да, представителька за каламбур. Сейчас это все основано на работе на клаймах, это более точечная настройка. А роли э, имплементируются как раз э, набором вот этих клаймов. Ну, это так вот поверхностно вам объяснил, но может быть непонятно, но если интересно, потом мы на это заострим отдельное внимание. Так, давайте запустим эту штуку. И попробуем зарегистрироваться в системе. А предварительно я хочу увидеть, что у меня в пользователях ничего нет. Вот он, им пользователи. Вот пусто. Итак, я хочу зарегистрироваться. Я потом кнопку регистрации сотру. Здесь мне, в принципе, э девка Лабонга. Ну, пусть будет нет. Паспорт. Ну, давайте я какой-нибудь простой паспорт заведу, чтобы потом его не забыть. И э регистр. Так, мне он заставляет ввести э буквы в заглавной, буквы с маленькой. Ну, я этого не хочу давайте настроим эту штуку и отключим ее так делается это очень просто э -э, нужно вот здесь вот давайте я вот в этом месте сервис конфигура э -э, identity по моему options до да, identity options конфиг и я скажу конфиг ну как-то его назвал, да, не очень эстетично, конфиг да вот, я хочу, чтобы у меня паспорт, required digits, давайте я поставлю false так, что там еще у нас, false uh, required low case, ну ну пусть этот остается, бог ним, это не важно non-alphabetic false, чтобы он не требовал все эти буквы так, давайте я опять поступлю по образу и подобию. Так, это сотрем. Что там еще? Required hypercase. Напишем. False. И, наверное, еще там что-то было. Uh, unique share и required length. Ну, поставим. Чтобы не меньше 6, 5, пусть будет 5. Неважно. Хотя по умолчанию, по-моему, 6. Да, по умолчанию 6. но пусть тогда так и останется. Здесь поставим эту штуку и запустим еще раз. Хорошо. И теперь я снова завожу пароль простенький. Главное его потом не забыть. И нажимаю Enter ну ладно, не Enter теперь система меня пропустила страничка создана и теперь мне нужно подтвердить email в общем-то, нажав на вот эту ссылку я ее автоматически подтвержу потому что это режим разработки ну а в реальном проекте там внутри проверка, если development, то показать ссылку а если нет, то отправить реально мыло я вот сейчас делаю подтверждение проекта мыло якобы подтверждено нажимаем логин я пишу здесь dev кстати, можете на него писать И здесь завожу тот пароль, который я придумал Вы его, конечно же, можете видеть в GitHub. Ну и, в общем-то, как вы видите, логин работает Логаут работает Все чудно, замечательно Зря я вышел, наверное Колобонго Нет И здесь опять пароль И поставлю запомнить меня Enter в общем, я систему вот это входов, выходов для сторонних людей я потом и буду удалять. Это в принципе не требуется. Хотя есть интересное предложение по поводу комментариев. Я думаю, что мы там пока оставим как есть и обсудим в дальнейшем. Итак, у нас проект создан, логирование подключено. Давайте я это все пока остановлю, вернусь в наш этот файл документации. Так, здесь у нас что? Серелок нам больше не нужен и э, раз у нас вот эта штука готова давайте сделаем вид, что она у нас готова э, создание проекта ну здесь у нас, давайте вот так логирование готово реализация вход на выход на сайте работает это мы тоже закроем вот, ну и в связи с тем, что два нижних уровня закрыты, давайте закроем этот. Итак, настройка, добавление четной записи, создание сид. Вот, то, о чем я говорил. В общем-то, ну, чтобы каждый раз не регистрироваться, потому что, ну, давайте так, по порядку. В процессе разработки сайта есть данные, которые должны быть в новой базе данных, ну, то есть всегда изначально, да, они называются исходные данные, то есть еще их называют сидированные данные, то есть они заполняются в методе сид, который выполняется сразу же после создания базы данных в SQL-сервере, ну, например, в SQL-сервере, да. И чтобы каждый раз не заводить пользователя, не регистрироваться там, или там не заводить там категории какие-то там для сайта, или там предопределенные сообщения в какой-нибудь ну, структуре данных, Такие данные запихиваются вот в метод seed, который при перенесении на новый проект, новый там, сайт, на новый хост, при старте приложения автоматически прописывается и система начинает работать. Туда заносят те данные, которые нельзя э, создавать. Ну, то есть, например, для того, чтобы вам создать пользователя, э, который будет раздавать права другим пользователям, вам нужно или права создать, или пользователя создать ну то есть вы не сможете попасть в базу данных если у вас нету прав поэтому как бы, у вас либо пользователь должен быть который раздаст вам права либо уже ваш э, объект ваш ваш логин должен привязан быть к правам ну и вот в данном варианте мне тоже придется я так думаю, что наверняка придется сносить базу, ставить ее по новой во всяком, на пер, во всяком случае на первоначальных каких-то этапах поэтому я сделаю сит, где добавлю в логин э, свой и наверное не знаю, может быть, роли добавлю, вот посмотрим. Но это делается на самом деле очень просто. И давайте в этой серии я сделаю еще и это, а класс уже будем создавать в следующей серии. Итак, я пока это сохраню, даже не буду пока закрывать. И здесь у нас как это делается. Но надо понимать, что у нас здесь есть папка «База». Можно сделать и вынести этот файл проекта. То есть вообще вот эту вот папку можно вынести в отдельный проект. А для чего это делается? Допустим, у вас какая-то платформенная система, много проектов или много команд, которые реализуют один и тот же функционал, например, на, ну, на мобильном приложении или там в допиев приложении. Тогда некоторые базы данных они дублируются, а потом синхронизируются, как вариант можно выносить. Я выносить не буду. Я не собираюсь ну, так широко разносить. Но в отдельную папку дата я это все положил. Вернее, за меня это любезно положил и Visual Studio. И я создам сейчас и ниши а лазер. JS. Ой, JS. Э, Никакого JS, -а, только c-sharp. Вот, и в общем-то это по идее будет э, статичный класс, э, который я буду э, при миграции э, вызывать и в него прокидывать дб контекст, ну, application DB контекст, и в него напихивать нужные данные. Так, давайте наведем порядок. И теперь в папке, ой, в смысле в файле программ нужно вот в этом вот месте, э, так сказать, создать хост. Host. host равен как раз вот этот вот хост. И здесь мы его уже запустим. Ну и перед тем как его запустить, я должен сделать using. Я должен сделать var скоп создать и этот скоп взять из хоста create services create scope нет create scope вот скоп это такая грубо говоря песочница в которой можно повозиться а потом при выходе из using она просто удалится и в общем-то очистит память грубо говоря вот если так вот абстрагироваться от нюансов да ну и здесь я как раз должен сказать data initializer initializer create или допустим init initialize, не люблю сокращение, прошу прощения, scope и мне из скопа нужно отправить именно service provider ну вот как-то вот таким вот образом причем здесь я могу использовать вот такой вот подход это в принципе тоже будет работать ну и теперь мне осталось создать этот метод, в котором, собственно, я и буду э, добавлять нужные мне данные. Ну давайте для красоты, то есть вот эти новые фишечки, они, конечно, хорошие, но вот привычка все-таки э, привычка. Итак, давайте создадим статичный метод. Э, вот что он делает, здесь у нас будет сервис провайдер, здесь у нас будет пусто, и э, теперь в процессе старта приложения у меня создастся хост, потом выделится специальный сков, внутри которого будет обработана все операции то есть создастся база данных создаться к ней реквест ну, вернее база данных, если ее не существует она создастся, и этот реквест э, получит доступ к этому, к этому к этой базе данных в этом реквесте и в общем-то суть сводится к тому, что мы наполним данными и по окончании то есть при старте хоста у нас уже база данных будет создана и наполнена ну и для того, чтобы убедиться, что там пусто, собственно говоря, нужно как раз сделать следующее. Надо сказать, что созданный чуть выше скоп, э, в принципе, уже <laughs> достаточно, но все-таки я создам еще один скоп, чтобы при перенесении этого и даты ниша лазера в другое место, а так тоже может быть, у меня тоже была возможность использовать скоп. То есть скопов, кстати, много не бывает, поэтому я сделаю таким вот образом. И теперь я хочу сделать, наверное, это таском. Я сделаю aSync. Здесь сделаю task, ну, чтобы она вызывалась у меня. И здесь, наверное, то же самое. Я сделаю await. Вот. А здесь int оберну в task. Ну, мы же современные люди, поэтому будем использовать task. И здесь, соответственно, у меня будет... Давайте я сюда вернусь. А, я его еще не создал. Task и не шалась. Я его не туда написал. Ой, я пробел не поставил. Task. Вот так вот. Вот. И будет он возвращать что? Не будет он ничего возвращать. Wait вот таким вот образом Initialize но, следуя naming convention, я должен переименовать Initialize добавить суффикс async но иногда это очень помогает, особенно в групповой разработке, когда если у вас файл он а, асинхронный, то он должен иметь суффикс async и просто наблюдая название файлов, название, собственно говоря, методов, можно сразу понять, как эта штука работает. Ну, э, здесь я напишу using var. Ну, нет, конечно же. Var. Контекст равен. Scope. Ну, скопов много не бывает. Get Services. Так, и мне нужен сервис, который называется ApplicationDBContext Вот он, он. то есть я получил контекст Ну а теперь мне нужно, собственно говоря, проверить, что база создана Если не создана, то убедиться в том, что она создана Для этого нужно создать переменную IsExist Значит, контекст Мне нужно к контексту обратиться GetService это сервис из контекста ай дата вот таким вот образом и теперь мне нужно проверить что база данных существует для этого нужно его привести к даталей но дата creator и я тут же хочу проверить что дата не так так да а мне нужно привести его с Дата creator и тут же хочу проверить что это дата creator у нас экзист и синк так сейчас один момент э, не вижу экзист эй синк ну, вот так вот я сейчас сделаю и, наверное, будет понятно. Здесь, конечно же, wait нужно поставить. Так, data creator exist. Так, только, наверное, не reader. Я, наверное, здесь промахнулся. Data base creator. Вот так вот. Ну, в общем, что в этих строчках? Давайте поподробнее на секундочку остановимся. Итак, мне нужно проверить, что база данных существует. И она не просто существует, а в общем-то мне нужно обратиться к DB-контексту, который имеет к ней подключение. Здесь я поставлю восклицательный знак, э, который мне скажет, что у меня здесь это не может быть null. И э, в общем я проверяю data, database-корректор, что база данных существует, и если она exist, тогда мы в общем-то, ну, я буду делать вот таким образом. Если у меня базы данных exist, то я делаю return. Я ничем, ничем больше базу данных наполнять не буду. Мне, в общем-то, это, в принципе, не нужно. В противном случае мне нужно создать... Э, ну, давайте я, наверное, покажу, как все-таки создавать роли. Я их, возможно, не буду использовать, э, но роли все равно создам. И э, давайте, наверное, вот таким вот образом поступим. У меня нету здесь еще папок совсем. Давайте я создам инфра струкче так infrastructure папка вот ну и в ней давайте я для начала в ней создам папку app data ой в смысле папку файл app который будет static и в нем я создам ну вот таким вот образом property string Uh, administrator role давайте name, наверное и это будет, даже, наверное, можно константы это сделать administrator вот таким вот макаром он мне предлагает его сделать static, это естественно вообще, наверное, константа проще сделать const вот, и э, я хочу сделать штуку, которая называется. Нет, давайте я сделаю перечисление. Public. IEnumerable. Э, string. Нет, давайте с маленькой буквы String. И назову Roles. Ну, в общем, я буду здесь возвращать список return yield. Так, давайте. Давайте сделаем свойство. Get. Uh, yield Return Вот как раз тот самый Administrator Name Так, что-то я его неправильно написал Administrator Ну, тоже неплохо на самом деле Administrator Name Вот так вот И, наверное, это тоже Мы сделаем статик Нет, статик Хочу, чтобы у меня Роли были доступны ну и наверное нужно еще сделать какую-нибудь дополнительную роль <coughs> прошу прощения пусть она называется допустим ну пусть она называется user и я назову его user и соответственно добавлю сюда, итого у меня уже таким вот манером получилось, у меня уже две роли есть user roll Зачем? Э, на будущее. Ну хотя, конечно, это очень даже сильно не принято делать. Так, я нечаянно запустил проект. Э, давай. А, ну отлично, он не работает. Итак, у меня здесь. Да, мне здесь нужно сделать синк. Вот таким образом и теперь когда у меня есть роли я теперь могу их создать ну давайте покажу как эти роли изначально как создать пользователя и как накидать ему роли для начала первым делом нужно контексту все-таки сделать мигрейт то есть если у меня базы данных нету я могу сказать ему мигрейт и база данных создаст Вот как раз в этом месте дальше и, и если теперь у нас есть база теперь можно давайте я сделаю так вот var равно updata. Roles. ну давайте to сделаем теперь for each for each роль. да, вот так вот мне нужно создать роль и добавить их в базу данных но естественно перед тем как добавлять на тот случай так сказать если вдруг они уже там есть мне нужно проверить что их там нету ну и для начала здесь создадим roll э, store roll store это так вот roll store во и роль у меня она будет стандартная я никаких изменений не делал здесь нужен контекст вот а, нет, смотрите-ка нужно. Ну давайте вот так вот. Uh, identity uh, role. Вот, вот таким вот образом. Да, и теперь я могу сказать uh, role store. Uh, ну, для начала, наверное, нужно получить. Давайте не так. Есть ли контекст uh, Roles? Uh -huh. Any. Ну, то есть, что есть любая из ролей. Давайте вот так вот x name. Нет, давайте лямбду. Пропишем x name роли Совпадает. Ну, что у нас там? Roll, да? roll. То есть, если у меня нет роли, тогда roll store. Create, по-моему, да, create roll. Wait. Здесь напишем, что нам сюда нужно. Ну, нужен сюда Identity Roll. New identity role. Здесь название роли как раз роль. И вот таким вот образом. Ну, единственное, что я вот не знаю, как в пять, но я не хочу это проверять сейчас. Я просто по образу и подобию, как это было в 3.1, я скажу, что еще normalize name это role uppercase. Ну, в общем, там она просто некорректно делалась, и я по образу подобия, как это было давным-давно, вот таким вот макаром добавлю роль. То есть не просто название роли, но еще и в Normalized Name она должна быть заглавная, ну, опять же, соблюдая некоторые конвенции. Ну и теперь, когда у меня роли добавлены, теперь я могу создать пользователя и этому пользователю назначить все роли, ну или там, допустим, только одну ну теоретически сам принцип назначения ролей, сам принцип rolebase, он работает по такому принципу, что у вас есть нисходящая, то есть маленькая самая роль, ну, то есть первый пользователь, который является незарегистрированным, второй по уровню, это который пользователь зарегистрирован в системе, и дальше уже, если пользователь зарегистрирован, и у него есть роль, и роль по нарастающей. Ну в общем, обычного администратора есть все роли, но это опять же такой... Ну, может быть договоренность или convention Или общий принятое использование вариант Я сейчас просто создам пользователя Который dev.colobonga.net И м -м, давайте я его создам А потом накидаю ему роли Ну для начала Создам допустим Const э, String э, Ну давайте Нет Const String э, User Name это будет у меня df собака. Нет, давайте с маленькой буквой def собака.colabongo.net. Вот. И теперь я должен создать пользователя. Но прежде чем его создавать, мне нужно проверить, есть ли в базе такой пользователь уже. Контекст. User. Вот они. Users. Они. И здесь создадим лямбду, name. Ну, давайте e-mail да по имени ой по на e-mail будем проверять у меня как раз e-mail совпадает с username то есть если пользователь есть тогда его собственно говоря не будем создавать и здесь тогда нужно сделать вот так вот если нету тогда return ничего больше делать не будем ну, вот вот так вот мне больше нравится вот а если пользователя нету, то тогда var user равно new identity user И теперь нужно нафигачить, так сказать, некоторое количество параметров для этого user. Ну, первый, email равно username, в моем случае это будет совпадать Email confirmed я поставлю true, чтобы каждый раз его не подтверждать я поставлю э, ID, мне не важно. Normalized email. Это как раз user. Ох, ничего себе. Username to upper. Э, дальше мне нужен, наверное, ну, телефонный номер. Ну, пусть будет какой-нибудь плюс 7, 900 раз-два, три, раз-два, три, один, один. Ну, вот такой вот номер пусть будет. Username, соответственно, username дальше, что мне тут еще интересно security stamp to factor form ну, давайте я скажу, что true, что тут еще есть normalized username это username to upper вот так вот, наверное ну, еще для приличия я сделаю security stamp равен, э, давайте так вот, with new with To string и поставлю d формат ну вот чтобы вы видели что он и себя представляет вот таким образом то есть пользователя создал и теперь мне этого пользователя нужно добавить базу данных но как вы понимаете пользователю нужен пароль и давайте сделаем так parpassword hasher равен upassword Хэшер, юзер, это у нас identity юзер, да, да. Э, и сам теперь паспорт у нас будет. Ну, вернее, паспорт. Давай так, паспорт. Э, ну, пусть будет так. Хэш, паспорт хэшер, хэш, паспорт, и я сюда добавлю тот самый секретный пароль раз, два, три, QV, шифтом, раз, два, три. Вот так вот. Так, что-то я тут недоуказал. И еще что нужно? А, какой пользователь? Ну, как раз user, запятая, вот таким вот образом. Теперь у меня есть пользователь, есть пароль. Теперь мне нужно добавить его в базу. Ну, давайте сэкономим место. Я скажу, что user user.password.hasher. Э, вот так вот будет равен. Ну, и теперь мне нужен var user store. Ой. Э, store new-user-store э, ну видимо identity user и сюда мне нужен контекст конечно же и что-то еще э, identity это мне не нужно теперь у меня user-store может быть э, create вернее теперь у меня user-store может create user Uh, и здесь у меня дальше что cancellation токен, но ну, у меня его нету давайте я его не буду сюда добавлять здесь я напишу wait как обычно и результатом у меня как вы видите, будет uh, identity result то есть var identity result вот, и теперь я должен проверить, ну, есть ли у меня ошибки какие-нибудь в процессе добавления identity result, что-то там identity, ох ты ешкинка, как я его назвал, некрасиво identity result, да, если у меня не success, но ну, теоретически я должен выкинуть какое-то исключение ну, давайте я это и сделаю допустим, throw throw, если хотите uh, new microservice эх, нет такого microservice uh, смотрите, есть такой Паттерн, который позволяет, вернее, рекомендует ограничивать использование экзепшенов на вашем сервисе вашими, а на чужих сервисах общими. Например, если вы сделаете набор экзепшенов, то есть override их сделаете, и будете везде вызывать свои, например, my super fact project exception с припиской там null reference, факт... Да, null-reference-exception, факт, аргумент-exception, да, то если наступит какой-то критичный случай, и увидите в логах Exception, вы сразу поймете, если этот вас ваш Exception, и он обработанный, вы знаете, что с ним сделать, вы знаете, где его искать, вам проще будет сориентироваться в проекте. Это первый вариант. Если вы будете использовать системный Exception, например, аргумент null-exception, ну, я вас уверяю, вам составит большого труда найти, особенно Null Reference exception в каком месте, когда это было... В общем, настоятельно рекомендую вам использовать какую-то систему, но я, в частности, буду использовать свою, которая называется calabonga Microservice Core. Почему? Потому что в нем, собственно говоря, существуют уже вот эти вот самые экзепшены. Я его делаю Install. Так, вот он у меня установился. И теперь я могу написать микросервис аргумент exception, Ну, то есть там у меня эти, микросерв... эти exception эти уже переопределены. Ну, и я могу сказать какой-нибудь invalid. Вот, database operation. Да, и, собственно говоря, здесь в message могу отдать identity result error. Так, ну тут у меня она говорит, что нужно стринговое сообщение, ну давайте его напишем, это стринговое сообщение, var message равно string join дальше пусть будет через запятую с пробелом, а здесь как раз identity нет запятая identity result где он, вот, error так, она у нас identity error, да, ну давайте так, select э, мне же нужно только текст сообщения я вот хочу там код давайте даже вот интерполяцию я применю и вот таким образом x.code э, допустим, двоеточие x.description ну вот чтобы знать, что просто произошло и мне этого будет достаточно. Здесь я сотру все вот это, напишу Message. Ну, вот такой вот не, не, неприятный да, момент, когда пользователи пытаемся создать, и что-то там не, не пошло. Ну, в общем-то, роли у нас созданы. Пользователь создан. Теперь нужно пользователю накидать его, собственно говоря, роли. Для этого нам потребуется User менеджер И его я могу получить из dependency injection потому что он вместе там вместе с тем когда вы галочку поставили использовать этот вот uh, identity она уже его заимплементировала то есть в injection собственно в контейнерка так сказать запихнула manager äh, равен you scope get где там services get service называется user менеджер так здесь у нас требуется identity user ну, вот по моему вот так насколько я помню сейчас проверим Если не сработает ну а теперь мне нужно for each опять же эти самые роли пользователю вот таким вот образом user менеджер add to rolls ага, а тут можно даже теперь пачкой собственно говоря мне уже фурыч не нужен раньше это нужно было так и раз это async значит это будет await и мне нужен здесь ну во-первых пользователь вот он пользователь rules rules да ну в общем он и array понимает и мне нужно здесь поставить восклицательный знак Давайте я еще раз проверю, что у меня здесь включено. Да, у меня здесь стоит... Давайте я поставлю использование вот этот вот Enable, äh, Nullable Reference, который сейчас позволяет Nullable. А, у меня пятая версия, у меня C-Sharp 9, поэтому это по умолчанию включено. Это на самом деле очень удобно. Так, дальше. Так, ну, мне остается только сделать следующее. Я хочу сказать контекст э, Save Change. Давайте я его вот снова сделаю async-результат, э, и в общем, что у нас в итоге получилось. Для начала мы создали скоп, провели миграцию, если базы нету, нашли роли, добавили к базу данных, проверили наличие пользователей в базе данных, ну мало ли. Вот, но теоретически этого, в принципе, быть не должно, потому что э, сначала, если база не создана, то, естественно, там пользователей нету. Если база создана, тогда э, нужно сделать эту проверку То есть вот это две взаимоисключающие То есть если вот это вот не работает, то сюда не дойдет и здесь проверять не нужно Но мало ли как там повернется у вас жизнь, так сказать ну, это если философически подходить к вопросам. В общем, что сейчас? Сейчас у меня есть база, и, и я хочу эту базу, в общем-то, убить. Давайте покажу, как это делается. Drop database. И я нажимаю Enter. И у меня задается вопрос, хотите ли вы действительно уходить базу данных. Я говорю, да, хочу. Ну, даже есть, не нужно было ставить. Ну и, в общем-то, как видите, базы данных сейчас у меня нет. Как вы помните, при первом запуске системы э, я заходил, мне приходилось регистрировать сейчас, э, когда я выполню вот этот вот код. У меня база данных должна создаться, должен появиться там пользователь, должен с таким паролем зайти, и в общем я не буду вас томить и себя, собственно, в том числе. Напишу, давайте просто запущу систему в режиме дебага, и мы посмотрим. В режиме дебага, чтобы посмотреть, что я все правильно написал. Так, ну, суть по всему, у меня здесь... Пользователи... А, это создалась база данных. Ага, и вот у меня выдался экземпшен. Ну, неприятный момент. А, давайте почитаем, почему. Так, это у нас... Косконсоль, консоли. то то Так, что здесь такого у нас? Line Database NG 73. Так, интересно. Так, интересно. Давайте поставим бряку. И запустим. Скорее всего это где-то было здесь, потому что микросервис Database Exception, конечно же, и с этим и связан. Давайте даже, давайте даже я поставлю вот здесь бряку. Так, опа. И у меня получилось, что нет ничего. Давайте проверим базу данных. Так, это старая, давайте обновим. Угу. Судя по всему, пользователь у меня все-таки создался. И база данных у меня отработала. Так, давайте проведем эксперимент. Остановим проект. Нажмем. Так, стоп. Сделаем Drop Database. Еще разочек. Видимо, это наступает в процессе того, что я накидываю много данных, но не сохраняя их. Давайте проверим, какой тип экзепшена это выскочил. Я так понимаю, что это при первом создании базы данных. Сейчас проверим. Да, совершенно верно. Я уже вижу. А, нет, я сделал глупость, смотрите. <laughs> ну да, и про старуху бывает порнуха. Если успешно, тогда выкинуть экзепшн. Ну, что сказать, лошара. О, в, смысле, в общем, я уже все сказал. Давайте теперь снова удалим базу данных. да, хочу и теперь можно запустить давайте проверим что ее, собственно говоря, здесь теперь нет базы нету теперь я запускаю проект а, опять в дебаге ну ладно, пусть в дебаге Так, и он все-таки упал. Значит, это не связано. Ага, store does not implement. I, ä, ä, user store. Так, уже интересно, интересно, так. Давайте теперь нажмем опять Broad Database. Давайте поставим здесь Бряку. Здесь у нас окей. И запустим еще раз. Ну, надо выявить, почему эта ошибка случается. Хорошо, пошли в 10 и в 10. Мы проверяем. Так, Store у нас создался. Roll создался. Это User. Отлично. Мы дошли до пользователя. Хэш. Давайте сюда перенесем. бряку это удалим. И здесь паспорт. User store. Create user. Угу. Successful. А, вот может быть здесь где-то. Add user to roll. Да, вот здесь приключилась фигня. Давайте тогда здесь перепишем как я это использовал раньше. Uh, roll. Так, давайте я сейчас вот таким вот образом сделаю. For each roles uh, я хочу сказать, чтобы user manager у меня добавил пользователю только одну роль так, надо посмотреть, что он возвращает а он возвращает identity result var identity result и здесь проверим если identity result не success теперь я напишу только тогда я выкину этот exception снова. Ну, вернее, другой чуть-чуть. И здесь, конечно же, так, Add Role, а он тоже Sync. Ага, здесь у нас identity result role. Напишем. И здесь тоже role допишем. Елки-палки, здесь тоже roll допишем. Вот так вот. Вот, теперь мы будем знать, что если не success, тогда будем э, говорить об этом в крайнем случае ну, давайте еще раз запустим перед этим удалим базу f5 Хорошо, F10, F10, F10, ну, в общем-то, мы дошли до сюда, F5, вот у нас роли, мы сохраняем пользователю, вот мы и вылетели, отлично, давайте посмотрим, что тут у нас не так. Так, Store does not implement, а user store. так, наверное, User, да, что-то, видимо, я не так вызываю, сейчас проверим. Для начала давайте посмотрим, настроил ли ролик, потому что я изначально где-то вот здесь, вернее вот здесь говорил, что не буду роли использовать, а теперь вот решил вам показать и, наверное, где-то здесь пропи. Да, конечно же, смотрите. Во-первых, если я хочу использовать роли, я должен сказать add roles, ну в смысле roles, identity role type. Если я буду обирает на эти роли делать, то я должен сюда прописать и давайте немножечко красоты на виду. извиняюсь, не могу работать, когда некрасиво. Так, и раз я добавил роли, так, давайте запустим еще разочек. Эм, так, давайте бряка здесь стоит, давайте проверим еще раз, что-то видимо не то. Отлично, я забыл удалить. Давайте удалим. Да, хочу. Запускаем еще раз. Так, отлично. Я нажму F5. Видимо, получил экзепшн. Так, смотрите, теперь у меня роли добавились. Ага, то есть теперь при создании, при добавлении роли пользователя я не могу найти эту роль. Давайте проверим, что у нас. Да, вот F4. Да, у нас получается роли нету, а пользователь а пользователь есть. Но получилась фигня. Это не первая фигня или последняя, которая еще случится в этом проекте. Давайте еще раз удалим и посмотрим, почему у нас не добавляется роли. Так, здесь у нас, значит, все правильно. Можно закрыть. Здесь у нас... Ну, да, вы, наверное, уже видите, что в 38-й строке есть... Так называемый. Ну, косяк, да. То есть я проверяю, если у меня роли нету, ну, то есть и фиг с ними. Теперь должно все сработать. Давайте база у нас сейчас должна быть чистая. Даже вот, вот так вот это сделаем. Да, вот она удалилась. И я запустил проект. Так, отлично. Все прошло. Переключаемся. Ой, даже сайт у нас заработал. Давайте проверим. Да, роли появились или нет. Э -э, смотрим, пользователь f4 есть. Роли f4 есть. Ну и соответственно, если. А, так она меня даже запомнила. Смотрите. Ну, <laughs> она увидела, что я есть, и запомнила меня. Я не регистрировался, если вы помните. Так, dev э -э, колобонга нет. Потому что, скорее всего, э -э, сам браузер меня запомнил и залогинился. Ну да, как вы видите, все работает, и теперь кнопка регистрации мне не требуется. В общем, как раз получилось то, что получилось. Все сработало, как и предполагалось. Давайте переключимся сюда и скажем, что у нас вот это теперь тоже работает. И, в общем-то, наверное, на этом все. Я смотрю, по времени мы сильно затянули. А, ну давайте я тогда прям при вас скажу, что я хочу положить это теперь... Э, как там... Создан э, проект и настроен... Нет, и подготовлен для создания сущностей ну наверняка там придется нам еще что-то потом поделать но пока оставим так вот как есть вот и я хочу сказать окей и у меня появилась единичка а теперь хочу сказать отправить это все в гид Отлично, он у меня создался. И теперь знаете что? Давайте я проверю, что это в гите есть. А вот он же у меня как раз он открытый. В 5. Да, гит появился. Вот source. Вот сам проект. Отлично. И теперь я хочу создать для каждого видео. То есть вот когда видео буду завершать, я буду создавать метку, чтобы вы могли... То есть мастер будет двигаться дальше по временной шкале, а теги в виде, допустим, видео допустим видео один метка давайте вот так вот метка так завершено первое видео так вот я скажу Ну, чтобы вы понимали что вы можете выбрать так и закачать то видео которое было на момент создания конкретной серии чтобы потом когда пошли дальше все комиты ну не нужно было искать и получать и получать версию проекта на тот момент в который вы смотрите видео теоретически нужно было же конечно создать и начало видео и конец но так как у меня в начале ничего не было то есть в начале следующего будет видео тег от предыдущего и поэтому сохраняем и давайте я его прям туда же тоже отправлю отправлено закрываем это у нас больше не нужно закрыть открываю студию мы заканчиваем работу так и так где мой проект вот он в 5 да теперь у нас здесь должна появиться метка нету ничего так видимо я э, что-то не добавил давайте я тоже это сделаю чтобы тоже было понятно Метки у меня отправились, ну, отправились, видео 1, вот она, а вот идет отправка, видимо, только я, наверное, не доделал, да, вот, new Tech. видео 1, отлично, свершился, теперь открываем F5, да, вот она появилась метка, то есть видео 1, это завершающая стадия проекта по... Ну, в общем, по шкале создания. То есть я нажимаю стоп, видео на этом закончено. Вам спасибо, всего доброго, до новых встреч и спасибо, что смотрите.